Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и на канале как вы знаете постоянно выходят обзоры корпусов, обычно того что не стыдно обозревать. И вы постоянно просите меня, сделай нам топ корпусов. Но топ корпусов друзья в целом это слишком широкое понятие и очень сложно сравнивать кислое с соленым или скажем какой-то маленький продуваемый корпус с большим глухим и стеклянным. Поэтому сегодняшнее видео будет несколько более конкретным. Мы поговорим о топ-5 лучших корпусах в формате Meshify, то есть продуваемых корпусах с перфорированной передней панелью в форм Mid MidTower. Но перед тем, как мы начнем, нужно сделать ряд важных оговорок. Послушайте, пожалуйста, их внимательно, чтобы потом не задавать каких-то глупых и неуместных вопросов. Итак, во-первых, формат Meshify предполагает почти полную перфорацию передней панели, минимум где-то на 70-80%. Поэтому не нужно спрашивать меня, почему в топ не попал какой-нибудь Matrix 70. Он к нашему формату никакого отношения не имеет. Второй момент. Мы будем говорить только о корпусах, у которых спереди имеется фильтр, каким бы плохим он не был. Простите, друзья, но я не фанат пылесосения компа каждую неделю, и считаю, что если фильтра в корпусе нет, то лучше уж тогда взять какой-то открытый стенд, или обойтись вообще без корпуса. Да, понятно, что фильтр режет воздушный поток, это всем известно, но и количество пыли внутри сокращается в разы. Поэтому в видео не будет, например, фантексов P400A или P500A, обзоры на которые были недавно, и не будет, скажем, Лион -Ли Ланкул 2 Mesh. Все уверования, что фильтры можно приколхозить, мы, друзья, пропускаем мимо. Конечно, можно, но мы тут не в колхозе 70 лет без урожая, и все-таки сможем выбрать что-то, что имеет фильтр по нормальной цене. Ну исходя из этого пункта есть еще одна вещь, мы не гонимся за температурами, то есть понятно, что все меш корпуса чаще всего холоднее обычных при прочих равных условиях. Но наша задача сегодня не найти среди них самый холодный, а найти самые оптимальные по массе параметров, таких как удобство, вместимость, комплектация, ну и конечно же цена. Так что температурные тесты важны, в конце я их покажу, но они не являются решающими. В-четвертых, друзья, мы будем рассматривать корпуса, в которые минимально влазят стандартные ATX-платы, поэтому Zalman M3 и аналогичные неплохие маленькие корпуса у нас тоже в принципе в пролете. Также, друзья, мы не будем рассматривать какие-то огромные корпуса или специфические варианты, предназначенные в первую очередь для установки кастомной воды, типа Lian Li O11 Air. Наша задача выбрать корпус для мейнстрим сборок, поэтому мы будем смотреть на традиционные по компоновке корпуса Mi сегмента. Ну и наконец последнее. Автор перебрал примерно 400 корпусов на предмет соответствия этим требованиям, из них отобрал примерно сотню и уже их рассматривал с точки зрения качества, удобства и цены. С многими из этих корпусов, друзья, я работал. На самые интересные даже делал подробные детальные обзоры. Поэтому не нужно писать фразу ⁇ Ты забыл про какой-то там корпус ⁇ Я ничего не забыл. Если корпуса не будет в топе, значит по каким-то причинам он в нем быть не может. К сожалению, дать комментарии по сотни корпусов, почему они в топ не попали, я, друзья, не могу. На этот момент вам придется додумать самим. Я думаю, что если вы будете подходить к этому вопросу объективно, то, в принципе, в принципе, придете к тем же выводам, к которым пришел и я. Если же доверия к моей объективности у вас нету, то можете смело закрывать видео. Ну, а мы, друзья, начинаем. Идти мы будем по росту цены, ибо в корпусах она напрямую влияет на качество, начинку и удобство сборки в данном корпусе. И на пятом месте у нас корпуса за 3-4 тысячи рублей, или как я их называю, лучшие корпуса за свои деньги. Дешевле них уже просто офисные ящики или коробки от мандаринов. Тут я, друзья, отобрал не один корпус, а сразу три наиболее подходящих нам варианта. Это DeepCool Matrix 55 Mesh версии PWM2F с двумя вертушками, корпус MX330G Air от Кугар, и также AeroCool Aero One. Как я и сказал это лучшие варианты за свои деньги, однако ключевое в этой фразе за свои деньги, ибо ни один человек который держал в руках корпуса за 8, 10, 12 или 15 тысяч не скажет вам, что эти корпуса просто лучшие. Если вы считаете так, то у вас либо недостаточно опыта, либо близорукость больше чем у автора со зрением минус 5, либо вы очень хорошо умеете врать себе. Да, они действительно лучшие, но именно с учетом низкой цены. Почему же ты так говоришь, Белыч, почему ты обобщаешь все это на целых три, казалось бы, разных корпуса от разных производителей, спросите вы? Да потому, друзья, что все их плюсы и все их болячки примерно одинаковые. Да, за 3-4 тысячи рублей вы получаете корпус, в котором действительно можно собрать ПК, порой даже неплохо выглядящий, с какой-нибудь вентиляцией и нынче уже даже закаленным стеклом. Однако дальше начинаются минусы. Во-первых, чаще всего эти корпуса делаются из тонкого металла. Почти у всех наших образцов металл 0,5 мм, но матрикса чуть выше, порядка 0,6 и ладно, если бы это был металл только внешних стенок, но чаще всего из этого же металла делаются и стенки каркаса. Во-вторых, данные корпуса действительно относятся к меш и имеют перфорированную панель спереди, это на самом деле круто, но фильтры тут стоят крупные, обзорщики называют их чаще всего противокомарийными, ибо от мелкой и средней пыли они в принципе защитить не могут, а если и могут, то сделаны не так, что сильно режут воздушный поток, и также чаще всего фильтры наглух прикреплены к передней панели и нужно снимать ее полностью дабы скажем промыть но друзья и со снятием переда на большинстве возникают также проблемы ибо у подобных корпусов разъем передней панели прикручены непосредственно к этой самой панели да снять ее пока корпус не собран легко однако после сборки есть очень большой шанс рванув панель на себя вырвать кабели разъемов да и снять ее полностью без отключения передней панели в принципе невозможно Поэтому данные передней панели чаще всего только пылесосят Вариант взять, пойти, промыть и поставить обратно тут на самом деле не прокатит Из нашей тройки у Дипкула фильтр крупный, сильно режет поток Плюс снять панель достаточно сложно У Кугара фильтр мелкий, но снять панель на самом деле не менее сложно Что же касается Air One, то у него фильтр крупный, но при этом снимается легко Однако снимается легко он, потому что крепится изнутри корпуса Так что вентиляторы у вас всегда будут в пыли и с этим ничего не поделаешь что касается остальных фильтров, то верхние фильтры на всех корпусах, опять-таки просто крупные противокомаренные сетки на магнитах, нижние фильтры блока питания довольно неудобные, То есть во всех видео вы будете видеть как элегантно их вынимают в пустом корпусе, однако когда ПК собран, вам нужно наклонить его или перевернуть и снять фильтр так, чтобы пыль не засыпала все вокруг и не попала обратно вовнутрь. Это проблема всех трех дешевых моделей и найти Корпус за 3-4 тысячи рублей с нормальным фильтром под блоком питания просто невозможно. Ну и также есть более мелкие минусы, то есть заглушки под видеокарту тут не на болтах, а только выламываются, так что если что-то не то выломали, то дырка у вас останется. Ну и качество фурнитуры и вентиляторов оставляет желать лучшего, то есть брак вентиляторов и прокручивающиеся в металле стойки материнки, это часто встречающаяся проблема всех корпусов этого сегмента. И да, никаких фишек для удобства сборки и обслуживания или сокрытия проводки тут также нету. За эту цену они просто не предусмотрены Тут надо конечно сказать, что все обозначенное важно, если вы сами собираете и обслуживаете свой ПК Если вам его собрали и вы только протираете его сверху, то конечно вам безразлично его устройство И все данные косяки вы просто не заметите Для вас он будет просто красивый, да и ладно что же до наших трех моделей, то я назвал те вещи, в которых они плюс-минус схожи, однако в чем же их отличие? Первое отличие это вместимость, то есть кугар самый узкий, а значит в него не влазят высокие кулеры. Ограничения тут где-то в 155 мм, что очень мало, это конечно официальная цифра и неофициально можно досунуть чуть больше, примерно до 160 мм, но точно никто не замерял. У Air One порядка 160 мм, что куда лучше, но тоже не идеально. Ну а топом является Matrix, у него 168 мм, который дает возможность поставить почти любой кулер, если вам, конечно, это важно. По видеокартам у всех корпусов зазоры большие и переживать в целом не стоит. По блокам питания в принципе аналогично. По вентиляторам больше всего их у 330 G-Air, аж три трехпиновых вертушки с голубой подсветкой. У Air одна вертушка, у Matrix а версии PWM2F, как вы понимаете, два четырехпиновых вентилятора. Однако эту версию корпуса сложнее всего найти в магазинах, так что вам придется поискать. Количество вентиляторов, которые можно разместить в теории в каждом из данных корпусов и также максимальные габариты водянок, которые можно в них засунуть, вы видите сейчас у себя на экране. По внутреннему устройству у всех данных корпусов современная компоновка с кожухом над блоком питания и размещением накопителей под кожухом Мы в отделе под проводку. Кстати под проводку у всех трех порядка 20-25 мм, что в целом не густо, но для компактной укладки кабелей этого в принципе должно хватить. По накопителям у всех стандартно влазят два 3,5 дюймовых жестких диска и также два SSD. Ну и также у всех моделей есть закаленное стекло. Также нужно отметить, что есть небольшие отличия по разъемам на передней панели. У AeroCool и Matrix по два разъема USB 3.0, но у Кугара два таких же, плюс два USB 2.0. По ценнику, самый дешевый из них это Aero One, порядка 3000 рублей, остальные стоят уже порядка 4. Однако нужно сказать, что в Aero One стоит всего один вентилятор, так что если вы добавите пару вертушек, то выйдете опять-таки на 4000. Как вы видите все корпуса хоть и можно назвать оптимальными за свои деньги и в принципе отнести к одному сегменту, но по сути они во многом разные и вам придется решать какие плюсы вам важны и с какими минусами вам придется мириться, ибо идеалов тут к сожалению нету и за такую цену быть в принципе не может. Ну а мы, друзья, переходим к четвертому месту Это корпуса стоимостью уже в 5-6 тысяч По факту тут есть два варианта Первый это взять тот же корпус, что мы уже обсудили Но уже с добавленными вентиляторами Так, например, у AeroCool Aero One есть версия One Frost Где добавлены 4 вертушки с RGB-подсветкой Правда, подсветочка эта настраиваемая И отключить ее нельзя Поэтому производитель сделал также версию One Eclipse Где вертушки уже rgb и к ним добавили еще и фанхаб для их управления. Стоят они соответственно 4,5 и 5,5 тысяч. Что же касается Матрикса, то у него есть версия с четырьмя RGB вертушками, которые стоят уже порядка 6 тысяч. Однако вы должны понимать, что вы получаете тот же самый корпус начального уровня, со всеми его недостатками и косяками, но зато с предустановленными вентиляторами, так что с продувом у вас проблем не будет. Но я на самом деле такой подход не очень люблю. Альтернативный же вариант это взять корпуса кардинально нового уровня по качеству, но возможно со скромной комплектацией. И таких корпуса я могу выделить аж два. Во-первых это Кугар MX660 Mesh, за 5000 рублей вы получаете довольно толстый металл, порядка 0,7-0,8 мм, хорошо снимающуюся переднюю панель, причем коннекторы разъемов тут расположены отдельно, так что у этой самой панели они никак не мешают. По разъемам тут ничего особенного, 2 USB 2.0 и 1 USB 3.0. Ну а за передней панелью мы уже видим полноценный быстросъемный антипылевой фильтр с достаточно мелкой сеткой, сделанный по всем канонам хороших фильтров. Также тут имеются фильтр сверху и снизу на днище, они конечно уже более простые, не быстросъемные и с гораздо худшей сеткой, но стоит отметить, что нижний фильтр тут уже прикрывает не только зону блока питания, но и все днище целиком, закрывая все ненужные отверстия. Задние заглушки тут, в отличие от предыдущих корпусов, уже не выламываются а идут на винтах. Ну а что касается вместимости, то в данный корпус лазит кулера до 165 мм, что очень хорошо. Видеокарты до 410 мм, то есть также любые. И при этом видеокарты можно ставить даже вертикально. Правда, райзер, конечно, придется докупать отдельно. Ну и тут три вентилятора на 120 и два на 140 можно поставить как спереди, так уже и сверху. Ну и соответственно 360 или 280 миллиметровые радиаторы влазят так же как спереди, так и сверху. Правда толщина их ограничена 30 миллиметрами. Но напомню вам, что стандартные радиаторы СВО обычно идут на 27 миллиметров, а пихать в бюджетку какой-то кастомный толстый радиатор на 40 или 60, навряд ли кто-то будет. Ну и что касается накопителей, то стандартно есть две салазки по 3,5 дюймовые жесткие диски и также две под SSD. Единственный минус корпуса, как по мне, это то, что лишь один вентилятор есть в комплекте, ну и также отсутствует реобаз. Однако, друзья, корпус стоит порядка 5000 и докупив еще пару вертухаев по 500 рублей, он все равно будет не дороже того же Матрикса 55 Mesh или Air One Frost с предустановленными вертушками. Так что что я считаю, что Кугар 660 Mesh Это отличный выбор за свои деньги В этом бюджете Есть у него кстати версия с предустановленными вертушками Она называется 660 Mesh RGB Ее увидите у себя на экране Правда, она уже стоит, как по мне, необоснованно дорого. Ну и второй корпус, который я могу вам тут порекомендовать в принципе, схожий, это Metallica Gear Neo Air. Данная фирма наверняка мало знакома вашему уху, однако она является дочкой одной из самых именитых компаний в сегменте корпусов, а именно Fantex. Что мы тут имеем? Точная толщина металла порядка 0,8 мм. И металл тут качественный. У меня был на обзоре близнец этого корпуса Neo Silver V2. Я вам скажу, что металл реально очень толстый. Единственное место, где металл говно, это задняя стенка. Тут из-за перфорации все не очень хорошо. Но я не думаю, что это как-то повлияет на сам процесс эксплуатации. Спереди у данного корпуса фильтр совмещен с передней панелью, однако опять-таки снимается, все это дело достаточно просто. Кабели разъемов никак не мешают, да и антиполевой фильтр тут достаточно мелкий, так что пыль он будет улавливать хорошо. Из разъемов есть два USB 3.0 и также есть кнопка для управления подсветкой передних вентиляторов. На их тут аж две штуки на 120 мм, но и больше предустановленных вертушек в корпусе в принципе нету. Также спереди находятся две быстрозажимные, правда сделанные из пластика, салазки под жесткие диски, ну а салазки под SSD находятся уже за боковой крышкой, вместе прокладки кабелей, тут под них единая салазка сразу на 3 SSD. Кстати о кабелях друзья, под кабель менеджмент у всех корпусов металлик гирнео выделено достаточно много места, то есть у данного корпуса ниша порядка 3,5 см. Ну и плюсом к этому тут установлены самые лучшие на текущий момент быстрозажимные стяжки из тех что есть на рынке. Эти же стяжки у использует и в своих дорогих фирменных корпусах. Еще одна часть, которая досталась Neo от старших моделей, это также быстросъемный высококачественный фильтр с тонкой нейлоновой сеткой под блоком питания. Теперь для чистки фильтров корпус не нужно переворачивать, то есть вытащить его можно буквально одним движением руки. Сверху корпуса фильтра, к сожалению, нет Там просто панель со скосами В целом это очень бюджетное решение И все-таки хотелось бы, чтобы верх они переделали Что касается вместимости данного корпуса То кулера тут лазят на 170 мм, то бишь любые Видеокарты до 400 мм, то есть тоже любые Блоки питания до 250 мм, то есть также опять-таки любые По вентиляторам спереди 2 на 120 или 140 Сверху только 2 на 120 Радиатор аналогично, то есть спереди 240 или 280, сверху только 240 Так что большую воду тут конечно не поставишь Но в остальном по качеству изготовления и продуманности некоторых элементов Данный корпус действительно просто шикарен Стоит он всего 5000, так что опять-таки как в предыдущем варианте Добавить пару вертушек и получить идеальный кейс в пределах обозначенного бюджета вполне себе можно ну а мы друзья переходим к третьему месту, тут у нас корпуса от 7 до 8 тысяч, и тут была настоящая война внутри меня, ибо изначально я отобрал порядка 8 отличных корпусов, однако когда я начал анализировать, что они предлагают за свои деньги, то понял, что большая часть не предлагает нам ровным счетом ничего нового. По сути все то же самое, что было в предыдущих корпусах, то есть спереди фильтры нормальные, снизу говном, сверху обычные на магнитах. Контроллеров Вертушек у большинства нету Каких-то действительно удобных фишек для монтажа тоже Металл тонкий, то есть где-то 0,6 мм Да, выполнены они неплохо И 0,6 мм тут в принципе хватает, чтобы ничего не гнулось, не скрипело Но какого-то вау-эффекта за свои деньги они явно не производят Поэтому остановился я в этом списке лишь на двух моделях Не идеальных, конечно, но все-таки достаточно интересных Первое это Fantex n Pro-M с закаленным стеклом. Этот корпус построен в традициях дорогих корпусов от Fantex, то есть по типу P600S или fix Однако он намного меньше в размерах и за счет этого подходит нам по своей цене, то есть стоит он порядка 7000. Что же в нем интересного спросите вы, ну во-первых тут полноценные быстросъемные антипылевые фильтры как спереди корпуса так и снизу, верхний как у всех обычная сетка на магнитах, но это в принципе не критично. Передняя панель тут снимается довольно легко и за ней находится один из приустановленных 140 мм вентиляторов. Что касается второго вентилятора, то его разместили сзади корпуса на выдув. По вместимости тут в принципе тоже все хорошо, то есть любые кулера вплоть до 194 мм таких даже не существует, любые видеокарты вплоть до 420 мм, блок питания также до 300, короче засунуть можно в принципе и слона, было бы только желание. Что до вентиляторов, то спереди можно поставить по 320 или 240 вентилятора, ну и соответственно радиаторы СВО на 360 или 280 мм. При этом сверху имеется выдвигающаяся монтажная пластина, которая действительно упрощает монтаж радиатора СВО или установку винтов. Ну и вдобавок есть место для установки резервуаров кастомного охлаждения. И тут оно на самом деле не просто есть, то есть места для крепления, заранее запланированы создателями данного корпуса, что в принципе очень удобно. Также внутри корпуса повсеместно используются заглушки под кабель менеджмент и имеется даже заглушка под проводку кабеля для доп. питания видеокарты, что на корпусах в принципе делается очень редко, такое обычно делает опять-таки только Fantex. Ну и кабель менеджмент традиционно хороший, то есть 3,5 сантиметра пространства за боковой крышкой, самые лучшие и самые быстрозажимные стяжки от Фантекса, быстросъемные корзины под жесткие и самые лучшие корзины под SSD на резиновых крепежах из того, что есть в принципе на рынке. Поверьте мне, я видел достаточно много и Фантекс в этом плане еще никто не переплюнул. Плюсом есть возможность докупить корзины, воткнуть вплоть до 3 SSD и до 8 жестких дисков, так что Возможности и наполнения у корпуса действительно отличные. Но и минусы тоже есть. Во-первых, внешне сделан он не так хорошо, как хотелось бы. Нет, каркас тут, мама не горюй, по всем канонам, то есть хрен его ушатаешь. Однако, если с одной стороны у нас закаленное стекло и с ним все в порядке, то вот правая крышка корпуса, да и изнеможение тонкое. Однако, если вы не планируете бить по ней с ноги, то, наверное, это не самый принципиальный для вас вопрос. Также в комплекте есть лишь одна салазка под SSD, купить вторую раньше не представляло никакого труда, то есть стоила она порядка 500 рублей, и даже с ее покупкой цена корпуса сильно не возрастала. Однако нынче с поиском этих салазок есть определенные проблемы, хотя заказать их за бугром все еще все-таки можно. Однако не всем, друзья, нужно большое количество SSD, так что вопрос, серьезно это минус или нет, каждый решает сам для себя. Каких-то иных критичных косяков у корпуса в принципе нету, хотя ряд людей застрявших в прошлом десятилетии удивляются отсутствию кнопки перезагрузки. Честно он признаюсь, что за ближайшие 5 лет я ни разу ее не подключал ни на одном из корпусов, которыми бы не пользовался, вне зависимости от того, была она на нем или нет. Во-первых, нормально работающим ПК она не нужна, ибо он не должен зависать, во-вторых, весь ее функционал нынче выполняет кнопка выключения, поэтому зачем она нужна, в принципе, загадкой. Так что мне лично, друзья, корпус нравится. И я считаю, что его незаслуженно загнобили за косяки, которые слегкой перекрываются всеми его плюсами. Ну и второй корпус который стоит вам порекомендовать это фрактал Mesh Face C, на него некогда был подробный обзор на канале, поэтому сегодня я буду говорить вкратце. Спереди у него качественный антипылевой фильтр, совмещенный с рубленой передней панелью. Да он сделан на поролоне, сильно режет воздушный поток и хуже промывается, но при этом пыль держит очень хорошо и вынуть и промыть его крайне легко. Кстати любители индивидуальных ПК, возрадуйтесь, панель можно заменить на цветную. Правда найти их в России достаточно сложно, но все-таки можно. По разъемам спереди лишь два USB 3.0, в принципе не густо, однако большинству этого хватит. Снизу у нас полноценный быстросъемный антипулевой фильтр на всю длину, сверху обычная сетка. Сзади корпуса не только заглушки видеокарты на винтах, но и также есть быстросъемная рамка для быстрого крепления блока питания, тоже на винтах. По вместимости влазит кулера на 170, блок питания до 175, видеокарты порядка 315 с учетом установленных спереди вентиляторов, без них же до 340. В комплект, к сожалению, входит лишь один вентилятор. Ну а сколько вентиляторов и какие радиаторы тут в принципе можно засунуть, вы видите сейчас у себя на экране. Так что, в принципе, вместимость у корпуса хорошая, и при всем при этом он очень-очень очень миниатюрный. За задней стенкой. Места не так много, как хотелось бы, не так много, как у Фантекса, но лучше, чем у большинства, то есть местами до 3,5 см, но местами, конечно, чуть меньше. В комплекте имеются заглушки под провода и стяжки на липучках, не как у Фантекса, опять-таки, но тоже, в принципе, приемлемые. По накопителям сзади можно разместить два жестких и также три SATA SSD. Корпус удачный во многих отношениях и придраться в нем мало к чему можно, наверное только к невысоким ножкам и отсутствие реабаса или фанхаба за свою стоимость. Ценник у него, кстати, порядка 7500 рублей. Ну а мы, друзья, переходим ко второму месту. На второе место я поставил корпуса за 9000 рублей. Это Corsair 4000D Airflow и BeQuiet 500DX. Правда, в регионах ценник на них может доходить до 10 тысяч и даже выше, но это на самом деле специфика России. То есть по миру они стоят где-то в районе девятки. Что касается 4000D Airflow, то это переработка обычного 4000D, который, несмотря на то, что не был в междизайне, но был на самом деле, Самом деле хорошо продуваем. Весь смак этого корпуса в том, что передняя панель у него немножко разнесена от стенки корпуса буквально на пару сантиметров. Тем самым нет препятствий для воздушного потока не только спереди, но и также с боков. За данной панелью находится полноценный быстросъемный антиполевой фильтр и также фильтр имеется снизу на днище. Все это дело легко снимается и легко чистится, но что касается верха корпуса, то тут стоит обычная сетка на магнитах, но это в принципе классика жанра. Спереди у нас установлены два вентилятора на 120 мм, при этом имеется возможность установки 320 или 240 мм вентиляторов, а сверху можно воткнуть два на 120 или два на 140. По радиаторам спереди максимум 360 или 280, сверху 280 или 240. Кулера влазят до 170 мм, видеокарты до 360 и 180 мм под блоки питания с их кабелями. У корпуса удачно скомпонованное место под кабели за боковой крышкой, имеется кабель-канал под проводку, сдвигаемая панель, скрывающая кабели, неплохие матерчатые стяжки, ну и стандартные две салазки под жесткие и две под SSD как по мне, корпус очень интересный, но имеются и свои минусы. Самое главное это то, что да, спереди нам дали современный USB Type-C разъем, но при этом лишь один USB 3.0, что в принципе не очень хорошо. Качество металлостенок также не лучше, толщина порядка 0,5 мм, хотя надо понимать, что не только толщина, но и штамповка и наличие ребер жесткости влияют на жесткость конструкции. Но все же тут видна экономия. Место под прокладку качественно также не радует всего порядка 25 миллиметров и также в комплекте нетриобаса или фанхаба его нужно докупать отдельно хотя за стоимость в 9000 все-таки могли бы его и добавить Второй же корпус это BeQuiet 500DX Это Mesh версия знаменитого Pure PureBase 500 Обзор на оба из них был кстати на канале По фильтрам тут все в принципе так же как и у предыдущей модели 4000D Однако нижний фильтр идет уже на все днище Плюсом в комплекте идет 3 вентилятора на 140 мм Не самые лучшие вертушки Pure PureWings 2 Но тоже в принципе неплохо В целом тут можно установить 3 на 120 или 2 на 140 спереди и 2 на 120 или 2 на 140 сверху. По радиаторам 280 или 360 спереди и 240 сверху. Кулера тут влазят до 190 мм. Видеокарты любые. Блоки питания также почти любые. Причем как у Meshipha есть рамка для быстрого монтажа блока питания. При этом корпус имеет очень компактные габариты, толщину металла порядка 0,7 мм, внешне имеет полосу подсветки на передней панели, которая, кстати, присоединяется через клеммы, так что не бойтесь, что снимая переднюю панель, вы каким-то образом сможете вырвать провода от светодиодов. Ну и также у корпуса есть шумоизоляция, правда на одной из стенок, но все-таки снизить чутка уровень шума, она должна помочь. Из минусов, так же как у предыдущего, нет фанхаба, также лишь один USB Type-C и один USB 3.0 на передней панели, и подсветку регулировать можно только через кнопку на корпусе. Ну и передняя панель срывается с крепежей очень и очень туго, хотя со временем это, конечно же, пройдет. Оба корпуса, в принципе, отличные, как снутри, так и снаружи, однако, опять-таки, как вы видите, не идеальные. Ну и на первое место я поставил корпус, который только-только появился в продаже, но мне кажется, что он наделает фурора. Это Meshify 2 Compact. Почему именно его, спросите вы? Все на самом деле просто. Если во всех корпусах, которые мы видели на рынке, производители пытались сделать отличный меш корпус с нуля, или сделать меш корпус из обычного корпуса, то Mesh 2 это переделка корпуса Mesh фай который и так был неплохим мешем, а проделанная над ним работа, в принципе, довела его почти до абсолюта. Итак, у нас тут, во-первых, переработанная передняя панель, которая теперь открывается и которой поменяли фильтр то есть вместо поролона который не пропускал воздух у нас тут теперь тонкий нейлон чистить все это дело стало намного проще все легко вытаскивается и также легко возвращается на место также на переднюю панель был добавлен новенький usb type-c и при этом сохранили два usb разъема снизу фильтр остался прежним но в принципе он и был хорош правда теперь корпус подняли над землей на пару сантиметров что улучшило забор воздуха блоком питания и соответственно на его температуры. Сверху вместо простой сетки добавили снимающуюся крышку, за которой разместили полноценный быстросъемный анти Ну и добавок добавили возможность снять верхнюю часть корпуса вовсе, что сильно упростит сборку на этом шасси и также упростит установку какого-то кастомного СВО. Плюсом вовнутрь добавили вентилятор, их теперь тут аж три штуки, что в принципе очень даже хорошо. Вообще по вентиляторам тут лазят 3 на 120 или 2 на 140 спереди, 2 на 120 или 2 на 140 сверху. Ну и есть места для 120 как снизу, так и сзади корпуса. По радиаторам спереди максимум 280 или 360, сверху только 240. По кулерам все вплоть до 169 мм, видеокарты также все из ныне существующих, ну и для блока питания оставлено 165 мм, что в принципе немного, но с учетом малого габаритов, в принципе, нормально. Вообще, габариты MeshFay 2 Compact в сравнении с MeshFay C были, конечно же, переработаны, и корпус стал куда вместительней, при этом оставшись почти столь же компактным. Так что да, я считаю, что на текущий момент он, друзья, чертовски хорош. Правда, с учетом того, что появился он на полках магазинов только пару месяцев назад, цена на него в России очень даже высокая, порядка 10-11 тысяч. Но когда эффект новизны пройдет, мы скорее всего увидим ценник где-то в районе 9-10 тысяч. Вот как-то так, друзья. Вот такой вот топ. И, кстати, температурные тесты процессора и видеокарты в нагрузке для многих корпусов, отмеченных в топе, вы видите сейчас у себя на экране. И можете, в принципе, сравнить их показатели. Также тут есть и тесты уровня шума. Все тесты, конечно же, не мои, но источнику можно доверять. Ну а если вы решите прикупить себе какие-то из данных корпусов, то ссылки на них я оставлю в описании Большинство ссылок будет на Ситилинк, ибо он есть в большинстве городов нашей необъятной родины Плюс там постоянно есть наличие корпуса от Фрактал, Корсара и Ракул, которые были упомянуты в видео Ну и порой проходят разные скидки и акции, благодаря которым можно урвать что-то по достаточно низкой цене Так что если вам что-то приглянется, то можете смело приобретать и также, друзья, помните, что переходя по ссылкам и покупая эти корпуса или какие-либо другие товары, вы помогаете и моему каналу тоже, за что я вам премного благодарен. Всем, друзья, спасибо за внимание, пишите, какие корпуса есть у вас, какие корпуса вы считаете лучшими в данном формате. Ну а если видео вам понравилось, то не забудьте жмякнуть лайк, подписаться на канал, ну и, конечно же, жмите колокол и выбирайте в нем уведомления обо всех новых выходящих видео, да вы не пропустить все самое новое и интересное. Всем спасибо за внимание, друзья, и до скорых встреч.